Вопрос, судя по ролику биржа и биткоин – это пирамида и лучше туда не соваться, если ты не биржевая акула. А как ты тогда объяснишь, что в Израиле, да и во многих других западных странах, пенсия наемных работников в обязательном порядке вкладывается в биржу? Отвечаю, пока я не слышал, чтобы кто-то вкладывал пенсию в биткоины, и думаю, что никакие регуляторы этого не допустят никогда. То есть биткоин в данном случае это большая пирамида чем акции. Вложения же на рынок акций делятся на консервативные и малоприбыльные, и на более рискованные с надеждой на большие прибыли. Естественно, что обычно пенсионные фонды вкладываются в наиболее консервативные варианты, хотя полным-полно примеров, когда они тоже просирали кучу денег. Но даже в лучшем случае консервативный вариант не приносит ничего, Кроме балансирования на уровне чуть ниже реальной инфляции. То есть такая пенсия неизбежно с годами не будет уменьшаться в реальном исчислении. И ничего с этим нельзя поделать. Да еще и сами пенсионные фонды берут какую-то свою копеечку за услуги. А почему я говорю, что с пенсионными убытками ничего нельзя поделать? Да потому что э, все по тому же принципу. Не могут все заработать одновременно ни на чем. Так не бывает. А так как будущие пенсионеры свои деньги в фондах не контролируют, то именно они в первую очередь свои деньги неизбежно потихоньку теряют. И если экономика будет расти, то в принципе они все равно на свою будущую пенсию проживут. А если экономика будет падать, например, наступит кризис рождаемости, снизится количество молодежи, вырастут медицинские расходы, И если, соответственно, снизится подушевой доход, то пенсионеры неизбежно потеряют часть своих накоплений, что бы там ни делали. Вы должны понимать, что чудес не бывает. И пенсионеры в западных странах уже сейчас теряют свои накопления, когда правительство одно за другим повышает пенсионный возраст. Все это делается для регуляции, когда власти пытаются подбить баланс. Но в любом случае поделать с этим ничего нельзя. Пенсии вкладывать все равно больше некуда. Хранить их просто в банке еще хуже. Но есть и кое-какие важные различия между своими личными деньгами и пенсионными накоплениями. Например, у израильских пенсионеров, которые вкладываются в будущую пенсию через своего работодателя, есть солидное преимущество по сравнению с такими частными предпринимателями, как я. Во-первых, эта пенсия гарантирована государством на 70 процентов, если я не ошибаюсь. Во-вторых, эта пенсия формируется по большей части износов работодателя, то есть это не совсем ваши деньги. А то, что государство заставляет платить работодателя ваш пенсионный фонд. И при получении денег с этой пенсии не надо платить налоги. То есть это как бы не ваши личные деньги, отложенные из зарплаты, а деньги вашего работодателя. Ну и пусть они там где-то крутятся. Вам остается надеяться, что, во-первых, вы доживете до пенсионного возраста. А во-вторых, что вам с этой пенсии что-то реально перепадет. То есть израильская пенсия ⁇ это, по сути, игра на чужие деньги а когда вы вкладываете на биржу часть своей зарплаты, то это игра на свои. Опять же, я не против игры, не против вложений куда-либо. Просто нужно осознавать, какие у вас есть варианты для вложений, и какие риски несет каждый из этих вариантов. Если у вас есть невыплаченная ипотека, то я не вижу смысла вкладывать лишние деньги на биржу. Намного разумнее побыстрее погасить ипотеку.